И такой вопрос. Как вы считаете, Руслан, все ли справедливо в том законе, который существует сейчас по поводу алиментов и, скажем так, нет ли какого-то перекоса, может быть, гендерного в этом смысле, который ущемляет права мужчин? В настоящее время существует очень серьезный перекос в алиментах, который нарушает права не только мужчин, но и права детей. И в частности последние инициативы Верховного Суда о том, что алименты ни в коем случае нельзя снижать, даже если у мужчины падает зарплата. Такие нормы способствует тому что у женщин у многих появляется очень хорошая мотивация на развод когда мы говорим о том что дети должны расти в полных семьях когда наш президент говорит о том что он за традиционную семью за то чтобы семья была многодетной нужно прежде всего думать о том чтобы сделать так чтобы разводов становилось меньше чтобы люди научились справляться с трудностями а не бежать от них на развод. В сегодняшней алиментной системе, во-первых, не существует верхние границы алиментов. Верхнюю границу сейчас продвигает только одна общественная организация, называется она Семейный фронт. Больше никто пока об этом не говорит, но об этом говорить нужно, потому что все-таки потребности ребенка, они не безграничны. И как установила та же самая организация «Семейный фронт», даже самые богатые семьи по статистике не тратят больше трех прожиточных минимумов на содержание своих детей. Соответственно, если мы алименты начинаем назначать, то алименты должны составлять не более полутора прожиточных минимумов на ребенка, Потому как ответственность финансовая должна быть равная у мужчины и у женщины. А по поводу нижней границы алиментов, здесь тоже могут быть вопросы. Конечно, она тоже желательно нужна, но с оговорками. Потому что то, что предложила сейчас партия «Новые люди», как мы знаем, половину прожиточного минимума и не меньше, это может негативно сказаться на довольно большой прослойке населения, которое у нас зарабатывает на самом деле мало. Представьте себе человека, который зарабатывает как раз вот этот прожиточный минимум, и у него двое детей, и он э, два раза по половине прожиточного минимума должен платить алименты. Естественно, он не сможет этого делать, он тут же находится под уголовной статьей, под уголовным преследованием, и это я тоже считаю неправильным. Алименты Но, нужно делать криминализовать. Ага. Угу. То есть вы, Руслан, придерживаетесь просто того, что э, отцы зачастую окажутся в патовой экономической ситуации, в которой они не будут способны выполнять свои обязательства, просто э, чисто математически, если все посчитать, да, и, соответственно, исходя из этого, у нас ситуация с выплатой элементов значительно ухудшится. Э, спасибо за ваше мнение. Оставайтесь пока с, с нами, если возможно. Э, ладно, я обязательно вам слово, но к нам подключилась Людмила. Я, я понял, что у вас есть есть ряд противопоставлений Руслану. Людмила, во-первых, вы можете выразить ваши инициативы и мнения, которые были до рекламы. И, во-вторых, видимо, будет у вас какие-то замечания и для Руслана, мне так кажется. Ой, и мне так тоже кажется, мамочки моя, дорогая, дорогая надорвали... С тем которые зарабатывают прожиточный минимум. Это же, где такая работа у нас есть? Если мужчина хочет заработать, он всегда заработает. Ну, ладно, это другой вопрос. Я сейчас хочу соблюсти гендерное равенство, все-таки, чтобы не говорили: вот собрались только в студии, и тут напали на бедных альминщиках и чуть ли их в тюрьму не сажают уже. А про женщин. Да, действительно, есть такие мамы, которые используют своих мужей, бывших, в качестве а, так называемых спонсоров и получают денег гораздо больше, чем требуется для содержания э, ребенка или детей. Естественно, эти денежные средства используют для себя любимым. У нас есть три случая в законе, которые описаны, когда э, женщина имеет право подать или не женщина, супруг, э, ну, э, отдельно есть женщина, а два э, значит, э, случая, когда э, любой супруг могут подать на алименты и взыскивать алименты либо с мужчиной, либо с женщиной, неважно. И, э, я к чему это все говорю, про женщин да, и про мужчин. То есть если вы сомневаетесь в том, что ваша бывшая жена или ваш бывший муж тратит элементы не, на, не в интересах ребенка, у нас в законе существует такая норма, когда вы можете контролировать расходы ваших элементов, куда они идут, на что. Если человек считает, что и, и знает, что женщина там пошла на маникюр или выпила фужер шампанского за его деньги, то в данном случае он может обратиться в суд и в суд обяжет женщину. Женщину, отчитываться за каждую копейку, которая получена ей в виде алимента. Она потратила это на ребенка, в интересах ребенка или в интересах ну, себя. мама скажет, любим. что она потратила в интересах это, ребенка, что потому, что счастливая мама, мужчина. счастливый ребенок. У меня есть что возразить уже по этому поводу. Было бы так весело, если бы не было так грустно, потому что э, э, многие женщины да, действительно пользуются этим. Я не дам ребенка, если mm -hmm. ты мне не дашь денег. И это, и это тоже имеет место быть. И, кстати, на многие мужчины платят гораздо больше, чем требуется на детей, но это в случае, если мужчины состоятельные и могут себе этого позволить. А вот что касается мотивации на развод, слушайте, да что он такой любимый, если он в браке денег домой приносит, зачем же с ним разводиться? А если ты с ним разведешься, то найди его ветром в поле, чтобы засыпать с него алименты. Так проще, если человек хороший и денег в семью приносит, и не пьет, и не бьет, зачем с ним разводиться? Для того, чтобы потом гоняться за ним и взыскывать с него трехкопеечные алименты, это вообще не аргументация. Вот вообще ни разу, да? угу. а, Еще, значит, эм, а что касается... А, что я хотел то еще сказать, господи, по поводу Подумайте, подумайте Людмила, если позволите, ну, подумайте, о, сейчас мы дадим Ладе подумай, еще высказаться, подумай. и давайте и Руслану тоже, потому что другим, Ру, да, Руслан другим, явно, да. то, явно тоже не согласен. Ладно, пожалуйста, э, давайте все-таки, э, если что-то у вас по этому поводу, может быть, какую-то мысль досказать, или я вам про Верховный суд еще немножечко выдам информацию? Ну, а -а. конечно, а -а. Мне есть сейчас, что сказать. Сейчас, Руслан, секунду, да. Давайте, ну, Лада. конечно, мне есть что сказать по этому поводу. Честно говоря, я ожидала от партии мужчин, условно, говоря, которые хотят победить элементы, ну каких-то возможно рассуждений о том, что там женщины не дают возможности там совместного воспитания детей, вот поэтому там хотелось бы, чтобы это как-то увязывалось с элементами. Хотели но, чтобы с козырей зашли. Мужчины. Ну чтобы с каких-то вещей, таких, которые лично мне как женщине-матери были бы понятны и такого показывали включенного отца, но, конечно, мне кажется, довольно какими-то инфантильными, извините, это рассуждения о том, что если она будет знать, что я ей ничего не и сама вот она там полностью на себя возьмет последствия нашего расставания, то тогда это зацементирует наш брак и, собственно, ляжет в основу крепкой семьи. Ну, это как-то беспомощно, честно говоря. Вот я 30 лет в браке, не могу сказать, что его скрепляет какая-то моя зависимость материальная от мужа. Ладно, вы сказали причем, что 30 лет в браке просто отщекает. Это ежедневный труд, судя по всему. Ну, разумеется. Конечно, ну и конечно Вот это какая-то, прошу прощения Инвалидизация мужчин Русланом Там бедные мужчины Которые зарабатывают прожиточный минимум Ну вы простите, Давайте поговорим о богатых дороге, деревне. Там любой косарь, который готов косить Примерно за два дня работы 10 тысяч может заработать Другой Слушайте, вопрос, что не я, я слышу слово косарь, это не касается денег да, касается И это просто mm. не, не все хотят То есть, Ну давайте мы только не будем мужчин какими-то убогими представлять Ну мужчины намного способны и еще... Что вот это за история вечно? Но она пойдет, ладно, хорошо, она потратит там 50 тысяч на ребенка. Насчет там трех прожиточных минимумов, у нас не богатая семья, но это что-то меня изумляет, что на ребенка нужно так немного. Вы знаете, сколько зубы стоит вылечить в Ой, мы сейчас на больное просто наступили, потому что мне сейчас средней моей нужно это сделать, и я могу сказать, не знаю, откуда вы Да, то там не очень, да, так с полумротом, наверное, Мягко говоря, если не пять прожиточных минимумов мне нужно для того, чтобы привести в порядок, да полость моего ребенка. Я понимаю, что это Петербург, и надо пользоваться ОМС, но, знаете, хочется хранить психологическое состояние у дитя, а здесь уже требуется средства. Ой, ладно. Сейчас очень страшно мне стало, действительно. Руслан, но держите ответ, что называется. Хорошо. Мы с вами здесь, есть ощущение, что в меньшинстве, не дай бог, сладой развестись. Я понимаю, почему 30 лет его в браке. Я записал все вопросы, и сейчас расскажу ответы. Во-первых, по поводу контроля над расходованием алиментных средств. Да, действительно, в законе это есть, но реализовать это абсолютно никак невозможно. То есть, если у вас есть подозрение на то, что ваша супруга тратит алименты куда-то не на ребенка, вы можете обратиться в суд и контролировать э э э расходование средств, будете не вы а будет опека. И она будет контролировать только 50% расходуемых средств. И я еще не знаю случаев, в которых опека бы этим делом занялась. То есть возможность в законе она как бы есть. Но по факту правоприменительная практика нам говорит о том, что это просто на бумаге. Так, Даже 50% от средств, которые мы отчисляем в виде алиментов, мы их контролировать не можем. Хотя, по идее, мы должны контролировать все 100%. Потому что я не хочу, чтобы моя супруга потратила деньги не на моего ребенка. На себя, ну, пускай она супруга, сама видимо, зарабатывает. бывшая супруга. На себя, пускай она сама зарабатывает. Может, у нее какой-то новый мужчина будет, пускай ей шубы дарит. нет таких возможностей как у вас поскольку она занимается воспитанием ну значительный процент своего времени отлично пускай отдаст ребенка мне и покажет как надо платить большие ну, алименты я согласен просто не все готовы я принять, готов ребенка, я готов видите, ну, тем кто готов женщины не отдают детей они предпочитают забрать детей себе и получать Далее по поводу там вот этих заявлений по поводу инфантильности мужчин, которые зарабатывают мало денег. Знаете, я если начну рассуждать о всех мужских правах, это будет на час. Но есть мужчины, которые зарабатывают немного, и я таких даже знаю. Сторожем работает вот в ТСЖ у нас человек, получает один мрот. Ну, не сказать, что он там перерабатывает, да, ему уже 60 лет, но представьте, если бы у него сейчас в разводе было там два ребенка, и он вынужден бы был платить два, две половинки от морота, на что бы он жил. То есть в данном случае закон не должен однозначно говорить о том, что вот все, расшибись, иди найди работу, плевать, что ты инвалид. Да. да справедливо, Руслан. Да. С этой точки зрения, наверное, справедливо. Да, Следующее. Правы. По поводу... Значит, вот прозвучало опять. Вот копеечные алименты. Вот, значит, мы там получаем по 5 тысяч. Есть люди, которые платят 300 тысяч алиментов. У меня здесь, друг, платит 80 тысяч алиментов. Вот живет через дом 80 тысяч алиментов, платит на 20%. детей. у вас обеспеченный круг общения, а, да. а, Смотрите, 80 тысяч в городе, в моем, в Красноярске, это на, на эти 80 тысяч можно жить с двумя детьми и даже не ходить на работу вам хватит вот так а, а как это его ребенку-то повредило, я хочу понять, то, что он платит 80 тысяч. То есть, так как ему там душевно мы сейчас, обидно, что его Мы сейчас женщина... говорим о том, что нет верхней планки нет, алиментов и невозможно контролировать расходование этих средств. Так у вас задача, Никак. чтобы ребенок не страдал, или чтобы женщина случайно не выпила просека на ваши Смотрите, да, давайте, смотрите. Просека да, камнем просто. Давайте, ну, а давайте начнем с того... Как интерес ребенка. То, что, на... что это, это <связь> сам. Нет, как это ущемляет интерес ребенка? Я, То, что ваш друг я платит объясню. 300 тысяч, у него голодает ребенок. Вот вам нужно. Я объясню. Представьте ситуацию, что если бы после развода у женщин отбирали бы детей и заставляли бы их платить такие алименты, они бы стали разводиться? Я думаю, нет. Я думаю, но они не стали. Что-то мне кажется, фили. что элементы это точно не то, а, о чем думают люди, когда они разводятся. Ну, вернее, как, он, они наверняка об этом думают, но это лишь один из факторов. Это а, один из факторов. И, это и примерно это примерно, это это разводы, примерно 13% процентов от всех разводов, разводы по расчету, так скажем, по элементам, Потому что это Росстат, Росстат проводил в 2021 году это опрос. это такая статистика? Росстат, Росстат из Росстата. Я Ростат? объяснил, в 2021 Ростат, году Ростат, Ростат считает, проводил опрос принимать... на эту тему, с какой целью правда. люди вступают в правда. брак. И оказалось, Нет, что 13% процентов может... людей вступают в брак для того, чтобы родить детей, а 16% процентов людей вступают в, в брак по расчету, чтобы улучшить Хорошо. свое материальное пожалуйста, положение. положение. Не перебивайте меня, пожалуйста. Я знаю эту тактику, когда Руслан, перебивают да, собеседника да. для того, чтобы не дать им. Возможность высказать. Давайте не... сохраним уровень дискуссии. Ладно, я, я знаю, что вы тоже ä, ä, ü, u, у, умеете это делать. Спасибо вам большое за, за высказанные мысли. Руслан Дягилев ä, блогер и автор петиции об отмене элементов. Последний короткий вопрос эта петиция она сработала, или она пока канула в лету и требуется заново ее запускать, на ваш взгляд. Мы решили не запускать заново петицию о полной отмене алиментов, мы решили, что нужна верхняя граница алиментов, для того, чтобы алименты не были золотым парашютом для женщины, которая выходит из брака и не были тяжким бременем для мужчины которого она бросает. Не были золотым камнем для мужчины, да, который привязан к ним буквально цепью. Спасибо большое, Руслан Дягилев, Пожалуйста. с альтернативной точки зрения. Блогер был у нас в программе. Спасибо вам огромное. Прямо сейчас реклама, сразу после продолжим. И у Людмилы будет возможность развернуть свою мысль. И у Лады, конечно же, тоже.